Всем хеллоу, мои френдс! С вами снова шоу Сегодня будем проходить еще одну мою ностальгическую игрушку детства под названием Let's Get Ready to Bumble. И в этой игрушке нам нужно играть за такую маленькую, нет, не пчелку, а шмеля и собирать цветочки. Эта игра моего детства. Я помню, тоже в детстве не рубился, но до конца ни разу в жизни не проходил. И поэтому в этой серии мы пройдем ее до конца. Впервые в жизни эту игру. Блин, конец игры. Надо сейчас аккуратненько ее тогда переиграть. Целый выпуск будем проходить эту игру. Так, high score. А чтобы... Ой! Ой! Я нет нет нет вы ничего не подумали это просто это просто игра внутри GTA San Andreas ладно давайте тогда будем проходить GTAшку ладно продолжаем играть в San Andreas а не в ту игру про Шмиля. мы приехали в самое любимое место ментов это пончиковая самое любимое их место эй Карл Джонсон CJ чёрт иди сюда сынок <смех> Менты его встретили, over, подвиньте, дай мы сись, долбоёба. <смех> Видите, как они к Эрнандесу относятся. Я потом расскажу, почему <смех> так относятся. Ты все таки не нашел время, чтобы заглянуть Man, к нам? Парень, busy. я был занят I'm и хоронил свою мать. Yeah. Like Звучит флак, так, как будто ты оправдываешься передо мной. Офицер пласки думает, что ты пытаешься надурить нас, Карл. This... Я еще раз повторяюсь, мы владеем тобой, ты наша собственность. Мы можем насрать на тебя с высоты, а ты будешь думать, что это сам Господь испражняется на тебя, ты понимаешь. Ему лучше это yeah, понять. Да, yeah. так лучше для него самого. To to Пришло время приступить к работе, СиДжей, заработать. Один парень прятался на другом конце God. города, у тебя есть его адрес, плацкий? Это один бандитская can сука, которая торгует наркотой убивает копы прямо как ты. Он не нравится нам, мы не нравимся ему. Убедись, что он никогда больше не покинет свой район Или даже порог своего дома А теперь убирайся отсюда Ну я, конечно, маты запикиваю Чтобы вы ничего плохого Ну, заменяю их другими словами Что у нас тут? Ментовская машина Их доступна, давайте ее тогда угоним Раз моя машина пропала Плющи сирену Ну ладно, не будем этого делать Так, я эту миссию помню Правда, я в детстве ее особо не Ну, так мало проходил в детстве Уже можно сказать Многие эти миссии я в детстве И не затрагивал, которые сейчас будут Но там с Биг Смоуком будет одна Где мы по каналам будем гонять Это цирка Чисто отсюда на Терминатор 2 будет Я вам скажу, вам эта миссия понравится безумно Так, это видео я записываю 29 апреля Потому что давненько я видосы не снимал Да, реально давно Побежали за нашим коктейлечком Молотова Оп. Опа. А он горит. Прикольная проработка деталей, как в GTA 4. Ну, я знаю, как его бросать. Самый главный, самый главный совет Вегаса не, никогда не пейте коктейль МОЛОТОВА! Иначе это плохо кончится. И тряпку его не ешьте. Вот. Эх, давненько Сан-Андреску не снимал, отвык от нее. Но зато две серии опубликовал на канале. И знаю все ваше мнение. Многие ностальгируют по этой игре. Так. что у нас тут? Пацанчики. Давайте их... Это... Ай-ай-ай-ай! Вы что, и... идиоты? У меня, кстати, дробовик доступен. Потому что я его, это... З Забрал с... Ментовской машины. Как вы помните, он дается, если сесть в ментовскую машину. Знаете, мне что-то кажется, что... Тут что-то не то. Вам... Не, так не кажется? А, ну да, прическа, да. Он не просто сказал, что моя новая прическа ужасная, и я... Его послушал. А -а -а! И поменял! Ай-яй-яй-яй! Ну блин! Так, еще раз повторяю, ой не понравилась прическа, которая там у меня, которую я сделал. И поэтому я им предложил, можно мне сменить обратно на стандартную. И он согласился. Ну, собственно, я поменял на стандартную. И поэтому вы сейчас видите ее на ваших экранах. Блин, да. Нам нужно сжигать дом. Потому что там один придурок, который живет, которому ка... К... Блин. Как сказать-то? Менты его ненавидят, и поэтому поручили, чтобы я его убил. Ну ладно, чё? Я не против. Я уби люблю убивать всяких мразей там. Ой, еще одни. Понабежали, уроды. Прям через, через огонь прыгнул, как Снегурочка Welcome нафиг. Только она не смогла. Welcome to America, bitch. О, а как я взорвал машину? О, удачно в бензобак выстрелил. Опа, отлично. Скоро в доме не останется следа. Ну что, садимся, уезжаем? Или? Или? Смотрите. Опа, дверь сломалась. Oh, Короче, в доме оказалась девушка. Ты обязан ее спасти. Почему обязан? Пусть горит. Я тут бабушек убивал, а тут вы говорите, что мне девушку какую-то незнакомую надо спасать. У-у-у, все в дыму. Да, с фиолетовым шариком пробираемся а через дым. дым. Находим денежки и собираем все, что видим. Так, нужно найти нам этот. Как его? Огнемет! Да. Вот. Подбираем. И сейчас будем тушить. Не знаю, получится ли у меня затушить девку нафиг. Может, я ее так смогу убить огнем. Короче, дам спойлер. Эта девушка станет нашей девушкой, представляете? Я сжег ее дом по сути, и она в честь этого станет моей девушкой. Да, что-то тут не то. А я стал работать пожарником. Ну, в принципе, в марте я, блин, по сути, и так пожарником был нафиг, потому что там У нас за территорией завода кое-что загорелось. Вот тушим все, что видим. У нас огнеметчик бесконечный, только там я тушил рю рюкзаком с водой, если что. Рюкзак с водой у меня такой был пластиковый, с таким встроенным швамгом. И вот я его тушил как раз. Все, пожарник Сиджей пришел на помощь. Трупы тоже тушить будем. Ой, ну я уже однажды рассказывал, как спас дом от пожара, когда я играл в растение против зомби, там обогреватель взрывался, и я... это... потуши водой пожар, в честь этого мне чипсы купили. Родители на рыбалке были тогда, и они так помч... примчались. Да, я им сообщил, они были в шоке. Да, ужасное время было. Я хочу потушить весь пожар в доме. Раз... И раз я тут все испортил, то придется залаживать вину. Только я, блин, секундомер опять забыл поставить. Вообще, блин, Сан-Андрецку давно не записывал я. что -то. Не тянет мне в нее играть. Если в предыдущей части, которую я проходил, прям тянуло меня играть, прям хотела, это моя моя любимая игры. то Сан-Андреас как-то хоть тоже является моей любимой игрой. вот, что-то как-то не тянет меня в нее вернуться и записывать видосы. Надеюсь, я все смогу потушить. Вот этот еще пожарик. Потушим. Оп! Первый этаж потушен, остался второй этаж. Дело за малым осталось. Только вот ничего не видно из-за того, что тут -то все в дыму. Девка, ты где? Она там. Оп, тут нет пожара. Оставайся на месте! Да как она нафиг? вы сможете убежать, если тут. Огонь заградил ей путь. Все. О oh, so oh, so боже, so я so так weird. напугана! Оп, обвал. Бо Боже мой, что же было? Оп, все. Так, бабличка, А ну, это. Да отойди ты, дура тупая. Вот так тебе. Я хочу бабло забрать ваше. Которое вы тут оставили. Дом у нас рушится. Секундочку, барышни, не парься. А чё, типа, все, ей можно дышать. Вообще мы должны в это перед, передвигаться. Потому что, блин, это же пожар. И сверху дым, по сути, мы всем этим дышать будем. Оп, еще раз пожар начался. Я же только что его тушил. Ладно, потушу еще раз, не проблема, не беда. Пожарник CGA в деле. Тут у нас все горит. Труп сгорел, почернел. Что с тобой делает зона? Раньше я был белым. <смех> И такой это говорит негр. Как Мимас видел из головы пистолета. Фильм такой есть. Смотрел его давным-давно. Вот там вот Мимас такой был, по сути. Как тебе изменила тюрьма? Раньше я был белым. А перед ними стоит негр. Как-то так. А тут пацана изменила. Изменю пожар. Ну Но все. Нормально. Заваживаешь вину? Я весь пожар потушил. Теперь можно спокойно тут ходить, туалетом пользоваться. Чего ты прыгаешь? Тебя опять ушатать, да? Вот так вот. Нечего прыгать. Выбегаем и пожарных нету, смотрите. Опа. Ха! Эй! В смысле ставил? Чего? Ну что, мне опять пришлось, блин, починить, ой, потушить все, все пожары, потому что я против пожаров вообще, ненавижу их, и мне пришлось опять все потушить, и как вы видите, я справился, ну, пошли, кстати, на левый альт можно ходить вот так вот, спокойненько, видите, пришел, увидел, потушил, надеюсь, ты со мной пойдешь. Вы серьезно? Hey, man, Эй, парень, я в долгу перед тобой. Серьезно? Я, блин, все это устроил. И я настала его девушка по сути. Dead, Еще немного я бы точно погибла в этом доме. Я вижу, ты в шоке. Можешь тебя I'm подбросить yeah. до дома? <laughs> И все равно пожар <laughs> распространился. Да. Вот так вот можно себе девушку получить. Оба. Видите. Устраиваешь ей какой-то катаклизм, потом спасаешь ее оттуда и все. Но я против всего этого. И против катаклизмов, и против женщин. Жить одному лучше. Вот так вот. Вот. Я, кстати, не дорассказал. У нас тут тоже можно встречаться с женщинами разными. Они отличаются от GTA 4 не по интернету, а находятся в разных местах на карте. И чтобы с ними встречаться, нужны определенные Денис. Денис Робинсон ее зовут, Денис. кстати. Нужны определенные там для одной женщины ты должен быть толстым, для второй мускулистым, иначе она за тобой не хочет встречаться. Для третьей ты худой должен быть, для четвертой там привлекательная одета. там для них, короче, разные блин эти потребности нужны. Ну и все. Теперь Денис твоя девушка, вот видите. Но если мы соберем все 50 ракушек, тут есть в воде по... В, в, в, в, в воде, ну, короче, в каких-то местах есть ракушки, если мы их всех соберем, то, по сути, все эти требования к девушкам пропадут, и ты можешь хоть толстым быть, хоть мускулистом для той, которая не хочет этого видеть, ты, она тебе все равно станет твоей девушкой, блин. Ну, как-то я странно объясню все, ну, короче, вот так вот. Мы сейчас будем работать ментом и будем жрать пончики вместе с ними. Ладно, шучу. Короче, я вам одну историю расскажу. Серый импорт. Для начала посмотрим катсцену. Карл, черт! Эй, ты куда собрался? Блин, ты чего бегаешь, Карл? Я думал, что мы друзья. Я просто пришел пожарить пончики. Как офицер полиции пытается положить конец насилию, поправляемому между. Я выбрал себе очень тяжелую моральную позицию, Карл. Ну? Карл, мне больно, честно. А я как раз хотел помочь этим плохим парням с гроу Street. Да? И как? Арестовать их, да? Мне нравится моя позиция, Карл. Мне нравится заставлять вас, ублюдков пополнять для меня мою уже работу, чтобы у вас от этого поскакивали кишки. А если мое внимание привлекает то, что одна компания получает огромное преимущество над, друг... над другой, значит с этим надо что-то делать, Карл. О чем ты говоришь, парень? Нега, я говорю о том, что баулосов есть мозги, Карл, они следят за новостями, я говорю о том, что они заводят друзей, проворачивают дела и готовятся к более активным действиям, нежели ваши. Огромное количество оружия было завезено в Камерико с тех пор. нести чушь, Тим чего ты хочешь этим сказать? Отправляйтесь к железнодорожному складу. Совпадение нафиг. Я сейчас все расскажу. Я сегодня приехал со смены, сегодня 3 мая, этот футаж 3 мая нахрен записываю. Чем мне, не поеду я на этой тарантаке, это моя нелюбимая машина. Вот это вот топчик, как вам ее дизайн? Девка, ты водить не умеешь. Я приехал сегодня со смены, смена ужасно получилась. Вы помните ту миссию вот в этом выпуске третьем, нахрен, где я тушил пожар? Вот с этим я на работе занимался. Какое совпадение просто? Получается, у нас железнодорожный склад, точнее, что-то не железнодорожный склад, а рельсы. Заехал один вагон, у которого искрились колеса. И эти искры попали на сухую траву. А в сухой траве был всякий мусор, кучи, там, старые рельсы в них лежали. Все это, короче, загорелось. Это было в... Началось с 3 часов дня на смене 2 мая. И, продолж... и продолжалось целый день, так окончания нашей смены сегодня, сегодня. Я капец как устал этим заниматься. Вот только в GTA San Andreas тушил пожары и тут же на тебе и в реальной жизни этим занимался. Ходил, охрану всю нашу прислали там... Приехали поезда с бочками, тушили, никак не могли потушить. Зил приехал с бочкой, пожарные приехали, и никак тут потушить не могли. Этот пожар все распространялся и дальше, и дальше. Русские балласы... О, русские, ключевое слово, и балласы совершают сделку внутри склада. Хм. Что-то эти парни не похожи на русских, это негры, это явно балласы переодетые. Тебе нужно попасть внутрь. Да попадем без базара. Вот я чё удивился, то что тут мы железнодорожный склад у нас, а там железнодорожные рельсы были нафиг. Чё, по-моему, по стелсу эту, эту миссию не пройти, нам придется рашить всех опять. Он побежал, побежал, побежал. Д -д Дебилушка, дурачок. Чё, чё то Оп. Господин полицейский. У чувака просто прилетел сухой листик, и он упал. Тут никто никого не убивал Ой Стоп, а, а чё? <плумела> я не знаю, как это произошло, но меня удивляет факт, что я ничего не, по... ни... не понимаю <плумела> Да пошёл ты нафиг со своим погрузчиком, да да, он ты тупой Вот так вам Я хочу mp5 забрать mp5 нафиг А, Оно -а исчезло -а -а -а -а -а -а -а. Эй! Господа полицейские, вы че сюда приехали? Сгори, гори, гори. Через огонь. Мент огнеупорный нафиг. А второй просто пошел. Тебе плевать на меня? Тебе плевать на огонь? Да га. Го... А че они не горят? Херня какая-то. Еще один урод. Сейчас взорвем. Бабах. Пошел нафиг. Я с тобой не воюю. Он меня сейчас убьет. Так, стреляем в эту штуку. Сейчас, видимо, меня убьют, я потом расскажу. Вот, потом расскажу. Чтобы нам туда попасть внутрь, надо выстрелить по приборной панели. Как видите, я МП5 раздобыл. Потому что нафиг надо с этой узишкой ходить. Так, я еще возьму броню. Лишь бы я не сдох, пока взабирался. Всю ночь, короче, мы ходили и тушили, там, остатки пожара, если находили. Капец, конечно. Устал очень сильно. Пришел домой сразу спать, как всегда. В принципе, я и так ложу, ложусь спать, как прихожу. Но в этот раз вообще сильно устал. Заколебала меня эта смена. Вы, вы бы знали, как я хотел ее окончания. Суки не убираются на территории завода И вот поэтому весь этот хлам начинает гореть там От малейшей искры Пожары возникают Задолбало меня этим Дымом нафиг дышать Что-то я пока не вижу русских среди врагов Это все негры какие-то Балосы. Где русский нафиг? Русская мафия Ну тут есть группировка русская мафия Вы потом ее увидите По ходу сюжета Задолб... Короче, задолбала меня нафиг это. Эта смена. Самое прикол в чем? Вот это началось, нам сказали, по move. рации. И вот смена началась-то вполне нормально. Отдыхали. А на одну погрузку всего шел на посту я был сегодня. Up, huh? Русский торговец, где он? Да пошел ты нахуй. Американский говорит. Да пошел ты нахрен Сам американский Че он такой живучий Че он такой живучий нахрен Ой, убили меня просто уже опять Заколебало что то Сан-Андерско меня бесит Я даже рассказать ситуацию не могу Знаете, в чем прикол В то время, когда начался пожар Я в это время Ладно, потом скажу я могу и сейчас сказать, в чем проблема-то Мать Пофиг на по 5 у меня он все равно есть Я в это время, вот когда сообщили по рации, что начался позар Я в это время смотрел на Half-Life Week'е статью Про крематоров Загуглите Лени Прорус Александр, загуглите, кто такие крематоры я даже сам скажу, ну все равно загуглите. Они. О, отношения с Денис. Повысились каким-то хреном, хотя я к ней не исхожу на свидание. Вот, кстати, еще к Эммету заедем, а то помните, что у него тут, типа боеприпасы для пистолета спавнятся. Вот тут я покажу. Крематоры сжигают тела, если что. Вырезанный противник из Half-Life 2. Вот, я расскажу еще оставшееся, что было после катсцены, видите? разногласие с менеджером. Hey, Эй, простите, Лок здесь? А что, вы What хотите что-то заказать? Лок, можно мне с ним убедиться? Кто? Лок, yeah. а ты имеешь в виду Джеффри. Типа, ну вы поняли. Да, нашего выборщика звали Джефф Лок, но его повысили. И чё? Ну и, ну и сейчас он на кухне чистит фритюрницу. Поздравляю с повышением его. Вот давайте зайдем к нему в гости. Вот он у нас работает работяга. Не покладаю рук. Эй, как дела, Лок? CJ, как дела, чувак? Хотел, чтобы он в почитал. Счастлив? Чувак, нифига я не могу больше этого терпеть. Чувак, я артист, я хочу им, хочу бы им остаться. Чувак, я не могу выступать, если никто не хочет слушать мой рэп. Всякие ублюдки, по-моему, и это Сипио, менеджер Мэтдога обливает грязью меня сильнее всех, чувак. Он думает, что я использую чихшие -чих стихи. Сильнее всех, говоришь? Ему же сто лет в обед. Но этот гад крепкий орешек. Чувак, нам надо избавиться от него. Я же говорил, он вставляет мне палки в колеса, я больше не могу его терпеть в присутствии в мире шоу-бизнеса. Я несу людям свой рэп, но никто его не хочет слушать. Он унизил меня на в глазах у кучи людей. Ке, он, видимо, не слышал твоего нового отстоя Этот стой лучше своих старых Я об этом и говорю, чувак Убить, утопить, в городе ему не жить <соцентричный> Хорошо, что требуется от меня Я хочу, чтобы ты избавился от этого ублюдка Ха, в принципе, как всегда Убить его? Ну, я не хочу огласки Значит так, он должен присутствовать на какой-то церемонии награждения И это редкий случай, когда он покидает особняк от Дога Мэтт Дога которые мы были в предыдущей серии в конце. Все, есть время, Времечко рассказать, как все было дальше. Хотя перед этим мы ушатаем бабушку, которая хочет с нами подраться. Вот так вот и баблишка пенсию ее последнюю забрали. Не надо на меня рыпаться там в комментах. Я знаю, что я делаю. Вот. Пока я читал статью, просто было скучно. По сути почти везде день на посту просидел Всего на одну погрузку ходил И пока сидел нахрен Зашел на статью на Half-Life Вики Крематора почитать просто Вырезанный противники из Half-Life а 2 Который сжигал тела людей Звонок телефона Че вы меня мешаете О, лох, что еще случилось Как ты отвечаешь, разговариваешь по телефону На это проследить получается Что ты там бодаешься Повреди машину, чтобы водитель вышел из нее. А что, угнать нельзя, что ли? О! Чувак! Ты по машине не стреляй, пожалуйста. Разберись. С с Чел сам с пистолетом. Так, надо отремонтировать машину еще сейчас. Покрасочную заехать. Первые в жизни заезжаем по в GTA San Andreas. В отличие от GTA 4, тут, э, ну, машину чинят моментально. Вот. И вот пока читаю статью о крематорах, комментарии, там читали тупорывых школьников на этой вике. Упс. Езжай навстречу. До 22. Успеем, успеем. <звук> да иди ты нахрен, козёл. Пострелять по мне решил. Стык комментарии школьников на этой статье читал и тут оказывается на тебе -су -су суицидница нафиг как меня что-то бесится на в этом выпуске а никто не заметит подмены что там какой-то бич в, в это в майке сидит да это почему задержашь давай нам пора ехать за боссом Ту-ту-ту, это Голливуд, ну, по сути, Вайнвуд. Поздравляю вас с вашей наградой, вы должны быть взволнованы. Да-да-да, хочу сказать спасибо всем своим фанатам, моей мамочке и моему... обрыгателю какому-то. Держи дистанцию между нами, пока мы не прибудем на церемонию награждения, не разгоняемся сильно, поехали. Да мне пофиг абсолютно, дайте мне это рассказать-то. Эх порывы школьников, читаю комментарии, и тут пора сообщаю, что что-то между постами там происходит, горит. Мы смотрим, а там пожар. Все получается. Обшокировались. И все. Ну, вроде все рассказал, что-то да, как было. Потому что вообще игра не подходящая для разговоров с Андерска нафиг. Знаете, у меня такое предчувствие, что San Andres для меня проверку временем не пройдет. Вы же знаете, что есть какие-то игры, которые там говорят, не прошли проверку временем. Как кто-то hey, говорит о первом Half-Life. Не сегодня, долбоеб. Сегодня мы отправимся на подводное route. плавание на дно океана. И мы их заперли еще. Так, вам плевать? Нет, не плевать. На де... Не плевайте. Девка, заткнись. Ой тупые, ой тупые. Вот я думаю, что Сан Андрес для меня проверку времени не пройдет. Что-то она меня бесит. Мне кажется, что я даже заброшу прохождение ее. Не знаю. Как-то раздражает она меня. Вот видите, что какие тут факторы. Девка орет. Сейчас я покормлю вам рыбкам. Надеюсь, я не упал. Срай господня! Ну и все. А типа, там дверь открыта, ничего, выбраться не хотите. Ну и пофиг! На велосипеде доколесим да, тогда. Ну вроде все рассказал, подробности рассказывать вам не вижу смысла. Вот так вот получилось совпадение, что сначала тушил пожар в GTA, а потом и тут нафиг. Мы следующую миссию, раз я тут возле нее, оуджилок. Опа! Эй, да пошёл ты мэн? нафиг, и парень! Меня не ковыш, что ты там говоришь, я больше не уборщик! Бич, его понизили что ли? Опять уборщик? Эй, эй, эй что случилось, лок? больше не уборщик, во что случилось. Я уже это слышал. Слушай, Карл, если мне суждено попасть за решетку, я перед этим устрою грандиозную вечеринку. Это может быть последний час, чтобы меня услышали. Хорошо, каков план? Нет, я хочу заехать на Гроув Стрит и устроить там свой грандиозно фантастический концерт. Ох, хорошо, что ты хочешь от меня. Я хочу, чтобы ты был готов к вечеринке Там будет куча девочек, блин Хорошо Это будет реально yeah. Да Ой, uh -huh. uh -huh. uh -huh. <смех> <смех> LG about... Я говорю, братан, отвечай за все, что будет там И голос семьи тебя пробудет Как и Моисея тебя озарит Понимаешь, о чем я говорю? Нет, не понимаю, LG Так, разобудь новый прикид Блять, вы что издеваетесь, нахуй? НОВЫЙ ПРИКИД?! КАКОГО черта? Ну? Базарь! Эй, СиДжей, чё, как? Чё за дела? Эй, ВОК, вечеринка so... в самом разгаре, у меня дома you целая band... банда... Ты скоро only... придешь, чувак. У меня планы на эту ночь. Чё ты телефон отпустил? Мой микрофон сломан. Ну, хорошо, I'm скоро приду. Микрофон сломан, говорит. А, чё-то не верю тебе. Чо, грув стрит? Тут у нас миссия будет. Yeah, yeah, yeah. Да, да, да, это я, ауд живок. У себя дома, детка. Я собираюсь поразить всех моих гэнгстом нигер Всех моих. Ладно, короче, сами послушайте. Yeah, yeah, yeah. Это думаю, у него микрофон суман. Эй, здорово, чувак! Здорово, райдер! Все парни с оружием! Чувак, пошли на улицу, это от этого божества! Идем в являрься, чувак! Как вам рэпчиков живока? Легендарнее рэпчиков живока. Проклятие, чувак, его стихию ужасны. Это бабан должен поработать над этим. Блин, здорово, парня. Эй, здорово! Значит, ты снова с нами, а? Да, блин! Ты настоящий убийца, так? Что он сделал такого? Ха? Что я сделал? Я куча, блин! Я только дом сжег нафиг. И потом потушил его. Эй, трет Баусов, еди сюда! Они будут здесь минуты на минуту. Ну что, поставим этих баусов лицом к стенке и расстреляем! Эй, Си готовься, мы же Growth Street. А там еще рэпчика у играет. Надеюсь, он продолжит играть. Ну да, там играет музыка из дома. Берите тачки и перекрой с дорогу. А можно уже ближе к миссии? А нафига мне вообще было менять прическу? А может быть ее и не надо было менять, а? Ну я тогда потом обратно верну. Это я тут психанул нафиг. У Живок. Я просто, блин, всю GTA 4 в одном пиджачке проходил, потому что так нужно было по некоторым миссиям. А тут тебе, иди меняй прическу. А типа, ничего, что она моего подписчика не устраивает. Я стараюсь у -у -у, в угоду подписчикам делать видосы иногда. А тут на тебе. Смени прическу, смени одежду. Ну одежду-то меня менять не пришлось. Оп. Повысил навык владения МП-5. Ну, с пистолетами и пулеметами. Так, балосы нашу территорию атакуют, как вы видите, с братанчиками, будем ее защищать. Hey, Смотрите, они на мосту. А тут одну часть моста можно сломать, по-моему. Им один... Вообще, по одному выстрелу хватает, чтобы умереть. Карл, беги к переуку. Ну давайте, блин, нафиг меня эти катсцены показывать, да. Блин, да в GTA 3 таких вот проблем не было, как здесь. Кат-сцены нафиг, пока тут на тебя враги бегут. Там было их немного Сзади Ой А чё вы меня не спасаете, братаны? Битва за район, битва за Грут Стрит Я, знаете, не, не думаю, что буду захватывать прям все районы в GTA San Andreas Блин Чё за хрень вообще происходит? Думаю, 30% захвачу и все, хватит Сказал, что, что буду действовать в угоду подписчикам, и тут же говорю, что там вот райс бриз просто писал Гров, король! Чок Баус еще никогда не нападали в таком количестве. Да, не слышу, что Карл Джоссо вместе со своим братаном снова здешние Давай вернемся на вечеринку. Не, настоящая вечеринка началась лишь тогда, когда Ок свалил от микрофона. <laughs> ну потусили там! Потусили! Тусим, тусим, тусим. Наконец-то миссия выполнена! Пойдем выполнять миссию Биг Смоука, Я думаю, что там самая ненавистная миссия у нас будет. Узнаете какая. Вон, я себе опять прическу вернул на нормальную у про Надеюсь, ты доволен. Все ради тебя, беглец. Опа. А у нас тут менты. Бу! Не испугались, долбоеб. Йо, Карл, еще увидимся. Ну да, увидимся, какого хрена они тут делаю? Грабанная позиция. Эти любопытные ублюдки никак не хотят оставить меня в покое. Думаю, что я мистер Бик или что-то в этом роде. Но я им нифига не сказал. По крайней мере, заслуги принадлежали моему. Блин, смотрите, какой пузо себе Биг Смоук набил. Дело важнее всего, СиДжей, ты это знаешь. Хорошо, хочешь показать себя? Да. В город приезжает моя кузина из Мексики. Я должен подобрать ее. Хорошо, тогда идем. Ну, чё, Вони Про сказал, что та одежда, которую я купил, и прическа ужасные. Поэтому я прекрасно его понимаю. Вот знаете, если Рус Александр оценивает сюжеты в gta то Вони Про оценивает одежду в gta тех же самых. Ему в Vice City нравится только... Я не буду читать Big yeah. читайте сами. А, он, он писал, что в Vice City нравится ему только та гавайская рубашка, Остальные одежды ему не нравились вообще. В четверке нравилась только стандартная одежда. В... А здесь вот только майка, видимо. Он у нас оценивает одежду, если что. В про, как вы поняли. А Рус Александр сюжетик оценивает. Сан Андреаски, Вот следи. Вдруг эта игра станет лучше, чем Watch Dogs. <laughs> Ладно, шучу. Да я понимаю, что она не станет. Ты же тем более смотришь видео, это... смотришь видео, а не играешь сам. Ладно, бы сам играл, может быть, тебе больше понравилось. Но тут ты смотришь. Я так шучу. Чок, я должен был догадаться. Вот я догадался. Эй, прошу прощения. Хосе, перед вами Элиграндо смокио <laughs> И мне нужна травка, понимаете? <смех> hey, you, Ходить? Нафиг! What? Что? No, nice. И это не хорошо. гони там мне Эль Тобако Гони то пока не вынув ваши мозги из ваших башкио Тупо лучшая фраза, нафиг А твоей матери несе дерьмом Ой, за это они напросились Дай-ка я грею этих Тапик смог сам управиться, смотрите Покажи ему, да ты сейчас получишь, ниггер Yeah. Черт, да я Биг смог запомни мое имя. Запомним, запомним, у меня все запомнят э, имя. Куда сейчас? Мы должны догнать его. А чё пешком мне не на машине? Чё тачку там оставили? На вражеском районе. Man, Чувак, я устал. Ну, конечно, конечно, пожрал с ментами пончиков. И вот, устал. Можно мне управление вернуть? Мне какого хрена надо эти катсцены смотреть? Напрашивается вопрос. Избавься от беглеца. Вот надо было да показать кассу, чтобы он далеко убежал. Вот, конечно, вот. сан водает, водает, дает. Вот дает. Игра года нафиг. 2004-го нафиг. Давай, давай, давай. Много раз на пробел, если тыкать, то... Ты что, будешь быстро бегать, что ли? Что-то я не знаю про это. Давай, давай, давай, давай, давай. не не бодай меня. Вот. вот Ч за миссия нафиг началась? Вот только не говорите, что он опять бесмертный. Не бессмертный, а много хп у него. Да, у него многовато хп было. Но я его убил. И все. Нормально. А что с таксистом? Какого черта? О, амент застрял ногами в земле, смотрите. Вот это баг. А сейчас какая миссия будет не с поездом, случайно? О, с та самая миссия... О, опять он с, с ментами жрал пончики. Эй, Карл, я надеюсь, ты не занят за это дело. Ну, вы же меня знаете, офицер темпени Да, я знаю тебя, Карл. Я очень хорошо знаю тебя. И Биг Смок появился. Не приказайте ко мне, убери свои... С... Правильно, Карл, лучше мне продолжать own, следить за тобой. И чё, как будто мне не пофиг Мы следим за тобой, Карл Ах ты ублюдок Броси в него сигарету А чё там тачка по... отпустилась так? Что случилось, детка? Это ты мне скажи Ну и чё, чё, чувак, они всегда плюс во все. В мире нет дерьма, которым темпа не, не заинтересовался бы Фиг с ним Угу, согласен а правда, что случилось? Я подумаю о в небольшой поездке Гуля, сухи, что мы можем глубже погрузиться в эту игру Хорошо, я с тобой это та самая миссия с поездом, с которой многие игроки горели. Вот знаете, помните же миссию с вертолёчком, игрушечным из GTA Vice City? Вот это, по сути, можно сказать, аналог в GTA San Andreas, от которой... Ну тут э, миссия много, для многих игроков казалась очень сложной, там с неё бомбили. Ну, я признаюсь честно, тоже проваливал его, его несколько раз в детстве, когда доходил до этой миссии. Но я не скажу, что она прям сложная. Чем мы тут ищем, Смок. Люди из банды бага встречаются здесь с парнями из банды Рифас и сан Наверное, проворачивают из сан Я думаю, что северные мексиканты не связываются с парнями из лос Ты читаешь мои мысли. Кажется, это они. Эти ублюдки передвинулись, что мы... Опа, я не на поезд... Это, получается, прыгают. И знаете, в чем? И знаете, в чем дело? Потому что люди тут... Криво управляют мотоциклом... Big далеко держат от... Ку... от того места, куда ему надо стрелять. Вот, смотрите. Them, как легко пройти эту миссию. Просто подводим Биг так близко к врагам, чтобы он с не... мог с... в них попадать. Видите, попадает же, да? Убил одного. Одного убьют по скрипту. Хотя, ск... если, блин, присмотреться, то сквозь них проехало все. Эта штука Давай, поехали, Биг смог Мы сейчас эту миссию с первой попытки пройдем Докажем всяким глупым и тупым шкалатронам Что эта миссия легкая Уф, не мог эту миссию пройти в детстве Это самая худшая миссия в игре, нафиг Там все говорят Ну вот то же самое, вы помните миссию С вертолечком, как я прошел легко И эту миссию легко пройду Покажу Школата, майнкрафтер, смотрите и учитесь Учитесь, как эту миссию надо проходить и чё? И чё тут сложного? Можно меня вас спросить, подписчики? Вы видели что-нибудь тут сложное и невозможное в этой миссии? Просто тупо держишь бигсмолка на том расстоянии, к, чтобы он смог попадать в Вагас. Водишь нормальный мотоцикл и все, ди Что тут сложного? Я не понимаю. Если вдруг люди ко мне зайдут, так, которые... Вот я назову эту ми миссию как-то миссия с поездом там, типа... Если вы тут зайдут кто-нибудь, шкаватроны там, люди, которые там не могли пройти эту миссию в детстве, там, напишите, что тут, блин, сложного? Я ее заваливал, конечно, я, я помню сам это, но потом же со второй, с третьей попытки уже нормально проходил. Hey, out, снова проходил эту trash, миссию. Хочу, я in не in хочу топать эти придурки, скрэш что-то там. Будьте осторожны с этими козлами, увидимся позже. Ой, снова Биг смог Нафиг надо, я сейчас пойду сохраняться. Нет, сохраняться лишь не потому, что не хочу миссию переигрывать, а просто, чтобы сохранить прогресс. Продолжаем следующая миссия, всего лишь бизнес. И опять щас менты будут, да? Нет? Не будет? Где Биг смог В багажнике? В мусорке? Опа! Эй, Си Джей, как у тебя дела, чувак? Бага... Из багажника вылез. Что случилось? Неважно. Не хочешь прокатиться? Конечно. Ты поведешь. Согласен. У меня дело в центре. Небось, его туда минты затолкали. Ой, я помню эту миссию, кстати. Я вспомнил. В центр едем. Вот придурок. Ты че с битой вышел? Он хочет отмутузить меня до смерти. Вот так вот себе. А, some... а этот да, решил машину угнать. Ему пофиг, что я убил тут другана, он поедет. Ну и простите, что они читают субтитры что-то. Сами следите за ними. Опять что-то русские. Вот тут с русскими, по-моему, как раз будем воевать. Все, мы сюда приехали. Я помню эту миссию. классная. Одна из лучших в игре, если что. Слушай, Карл, до того, как я войду. Опа, а ч ⁇ женщина слева застыла, смотрите. Это, может быть, повсушит превьюшкой для видоса. Вот это момент. Пулей туда, понял? Может на меня рассчитывать, пес? Ну, не дог говорят, типа. Биг Смоук. Эй, ублюдки! Опа, у Биг Смоука неприятности, нужно идти на выручку. а зачем он мне выдал этот сраный УЗИ? Да ну нахрен. Нахрен это говно полное Биг Смоук Ты биг почему биг прям биг к противникам Поплотной подходишь? Жирная ты задница, ты не понимаешь, что ты Себе миссию Жизнь усложняешь Он для меня миссию это сложно, сложно делает Это типа, если что, злые русские, как всегда у нас Русская мафия За мной, СиДжей, отсюда сваливаем Да-да-да, мне тут еще надо Броник забрать Ой, мне кажется, неудачный выпуск получился. Мне так кажется. Держись, как можно ближе. Да блин! Ты, твои дружки, трусы говорит. Че-то вообще меня не тянет санадрскую играть. Я так заметил. Вы же помните, как я рвался с не с черной не рвался. Это капец какой-то, а не выпуск. Мне не нравится. Famous... Пора сваливать из-туда, детка, садись. Да слушай, Бигсмоук, хватит меня так называть. О, и сейчас вот крутой момент будет. Мы будем ехать на заднем сиденье. Лишь бы Биг Smoke не пернул, пока мы едем. А то меня снесет. И нам надо, <музык> что, отстреливаться от мин. От бандитов, которые сюда приезжают. Оп, Может быть, кому-то эта миссия напомнит... Да, Биг Смоук, заткнись нафиг. Это нам никак не уничтожить. Эта миссия кому-то напомнит Терминатора 2. Потому что там похожий момент был. его же никак не уничтожить. Он же по скрипту нафиг. Живучий. Они врезались... А, а, больше никогда не буду пользоваться общественным транспортом. А, а чё, почему? Oh, smoke, давай, давай, давай. Капец, я Что-то удумал. Ой, враг выжил один, ну и похрен. Oh, вот, мы едем по каналам Лос-Сантоса. В Лос-Анджелесе они тоже есть. Battlefield Hardline, мы тут ездили по ним. В э, миссии, когда мы, типа, стали преступниками. Давай, давай, давай, стреляем, стреляем. Смотрите, сейчас момент будет похоже Терминатора 2. Вот тут вот, заезжает грузовик вот так вот. И, и, и в Терминаторе 2 точно такая же сцена была, если что я. Oh, держу всех в курсе. Ч у меня косячит прицел? As... Вот так вот, вот так вот. Так вот дебика убили. Yeah, now, по автоматам. Ааа, да. Смг это типа MP5, а по автомату это УЗИшка, вот это вот. МАК и Tech. Черт. Опа, эпично! Я скажу. Убьем стрелков в первую очередь. Ну да, миссия классная, я скажу. Что-то нормальное получилось, наконец-то. А то у меня все что-то неудачно. Это да, неудачно сегодня день. Устал я. А из видео у меня вот только вот Сан-Андреска осталась. ретро ту Вольфенштейн я прошел. И прошел этот с half -Life. Поэтому у меня осталось только вот Сан Андреаска. Ну я еще начну халфай блюшит. Проходи, смотрите, эпичный моментик снова. Оп, проехались, бабах. Вопрос, как машины взорвались? Каким образом они подорвались? Мы проехались просто по грузовику и машины взорвались сами по себе. Превосходно, сейчас едем. Вот так вот, просто тупо тир. Ну я надеюсь, вам нравится, что происходит на экране, да? Тир, ну интересный тир. Миссия эпичная. Мы оторвались смоук. Черт, нам нужно разделиться. Another я another пройду another. еще квартал. Проеду. Yeah, Это блобличная погоня. Around нам here. нельзя I'll тут оставаться. Later. Еще увидимся, чувак. Love, Удачи, детка. Да ты сейчас получишь От... Ой, кстати, узишка опять у меня. Я что-то и не заметил как-то. Ой, сейчас будем у свита выполнять. Выполню парочку и закончим выпуск потом. Это устал сегодня за серию. Опа, Сиджо... Сидот же зап запел. Прогулка с пушками. Я могу вести машину не хуже Сиджея, поверь мне. Эй, парень, как дела? Эй, что за байду тогда у на меня? Как дела? Я говорю, в восточном побережье сделано тебя психом, придурок. Чувак, ты всегда бьешь ташки нахрен. И теперь, когда ты по какой-то причине вернулся, все стали кричать, СиДжей везет туда, СиДжей везет обратно. Дерьмо. Чувак, расслабься, это не парься на этот счет. Без обид, друг, но тебе нельзя садиться за руль. Thanks, Спасибо за такие слова, no, no, no, чувак Нет-нет, нет, скажи, что ты на He самом деле думаешь Ты хороший стрелок, man. парень, ты умеешь держать пушку в руках Покажи Джею, как надо стрелять Да, ты прав, you я ты стреляю лучше него Давай, Джей, ты можешь сесть здоровый CJ, парень Он еще возмущался Опа, и Биг Смог появился Ну, как всегда Знаете, во-первых, напи во напишите, как вам та миссия, которую мы прошли okay. с вами Одна из лучших, я считаю Надеюсь, она и вам понравилась а во-вторых, вам нравится наша, по сути, банда вот Groove Street, вот мы вчетвером и эти зеленые бойцы, которые с нами все время нас поддерживают. Че мы сейчас, куда едем? Что-то подзабыл эту миссию. А, -а, а, мы сейчас будем кататься по району и стрелять по балласам. Я вспомнил сразу же, моментально. Память приходит на. <свят> uh, память просто приходит мне. На на вождение мы будем стрелять. Послушай, парень, он не говорить дубиной. Постарайся не парковать машину на дереве. <свят> как я могу машину на дереве припарковать, блин? Я не понимаю. Ладно, Баус, здесь у нас сейчас их расстреляем. Смотрите и учитесь. Сейчас Вегас Шоу будет показывать вам, как надо стрелять. Биг Смоук у меня со... Выдал, во-первых, сред... вместо MP5 Сраный маг А во-вторых, я остался без боеприпасов Видите, как быстро Убивают напарники Может быть, кто-то и эту миссию считал сложной Если это так, то Я им соболезную И вот, и Блин, миссия-то легкая, вообще Просто сбиваем балоски, не обязательно по ним стрелять вообще. Ой. Ну чё, сдаемся ментам, да? Или чё поедем в спрей, перекрасимся? Оп, из воздуха появился, я все видел. Ну да, с ментами тут не так интересно воевать в отличие от GTA 4. Для меня четвёрка One Life. А Сан-Андреска, если честно, что-то разочаровывает меня, пока я в нее играю. Даже не знаю почему. Я удивлюсь, если эта игра понравится Рус Александру больше, чем GTA 4. Вони Прото точно четверка зайдет больше. А вот насчет Рус Александра, я что-то предвкушаю, что Сан-Андрес его станет любимой игрой. Да. Если это так, то это очень. То я, в принципе, не буду не удивлен. Ладно. Yeah, Звезды <связ> убирать. Damn. Спасибо. Мне надо, блин, со звездами встретиться с этим Лазаревом, чтобы у меня so нормально road, было с активом. Yeah, yeah, как for писал вы не протом. возьми купи себе пивка, here, this... возьмись, купи себе пивка here, ты заслужил. А ничего, что я пива не пью, а? Мы сейчас будем выполнять миссию райдера. Миссии у райдера. Опа. Че, он за кем следить будет? За проституткой? Или за бандой? Ну ладно, короче. Неважно. Идемте.